Конкреты стирки от Ника Смотрового. Вот берется тазик воды, примерно ведро. 7 там литровое или сколько, ну это в зависимости от того, сколько хочется постирать, потому что мы накопили много. И ванну можно зарядить, Ну, тогда стирать, конечно, конкретно до Что сначала кидаешь, потом суду. Вот определенное количество вещей я не знаю по-разному сколько сейчас вот и посмотрим сколько кстати пара футболок штанцы, шорты это а тут в этом лежат еще с лета эти поддевки термобелье типа такое что-то полотенца всевозможные но ну, такие полутехнические так сказать Это мы тут уже одно сушим ну, потом будет цикл такой с ним заснимем как стираем обыкновенная вода сейчас затапливаем потом суды ну, по-разному так 10 примерно ложек чайных на ну, вот этот привыкли уже на этот тазик иногда больше если там кажется что замусоленное белье Первого лица. Да, ну не буйь, хватит, должно хватит. Ну такие, конечно, лучше ну, вооруженные, да, конечно. Там есть еще пачки две, так что, сыпь. Три, четыре, пять, шесть, шесть, шесть, семь. Что, не хватит даже, да? Ну да. Ну, сейчас прямо в эфире. Так, вот, ну, наверное, сода. У нас вот есть такая симпатичная нового этого, как его ребрендинг, короче. Ну, нет, нет, само. Ну ладно, давай уже буду снимать. Ну, что-то там продавливай, отрывай, как-то так. Uh -huh. Не продавил до конца. Сейчас еще чуть-чуть помакаться, чтобы она быстрее растаяла. Ну, сутки, потому что ленивая, не спеша, ну, вот, сутки она там отмокает. На следующие, через сутки, поснимем, снимем процесс этого стирки этой, как его, ну, в основном полоскание. Вся моя сода будет там происходить. время от времени жамкать вот так вот чтобы оно а, ну да тоже процесс перемешивалась типа угу. вода холодильщик конечно блин ну, чёрт. за сутки нормально самая лучшая стирка все равно никакие порошки никакие стиральные машины рядом да, нужны. тем более это полезнее для природы, потом это все выливать сюда уж точно полезнее порошков, вот. и для природы и для э, этого, для вещей, потому что там эти порошки с, из, с чем там смелом, с, с известью, с этой перемеливают прямо в прямом смысле одежда, Ну это что касается стиральных машинок, конечно. Оп. Вот и все на сутки Потом будем еще доснимать как раз у нас пошел период стирок все так вот продолжение так сказать, банкета ну да. на следующий день заквасили вот какого она цвета все выглядит Краски вроде бы не красят цветные, да, вещи? Ну, в давнишней нормально современные с красителями какими-то ну, хреновыми да. окрашивается. Да, окрашивается, но все равно меньшей степени. Ну, потому что мы тягачим все и цветное и не цветное. Вот ну, такого то сероватого цвета грязного, то есть работает сюда Выше была грязь из... Шмоток, вот первый этот самый это все выжимаю просто, окуная и еще трамбуя те вещи, которые там что из них вдавливалось ну, этот грязная сода уже вместе с жирами, солями, потами и прочими. Там в этих шмотках есть. Выдавливаю первый раз в полоскательную воду. И мы вещи два раза. Вот, иногда бывает, бывает вот, три это раза все-таки. Да, вот. Когда сильно что-то загрязненное, долго не меняли белье, бывает это самое. вот видите, вот яркие цвета проявляются. Вот. Хотя тряпки все уже довольно, ну, скажем так, давнишние. Вот такие вот пироги. Так что всем рекомендуем. Запах появляется настоящий э, хороший, да, запах чистоты. чистоты. Без всяких, потому что все сейчас пахнет порошками, отдушками, От, да, всевозможными. всевозможными, да, ароматизаторами и прочими. Вещи не должны не пахнуть ничем чистым. Так, да, ну все, в общем, вот, вот так вот рекомендуем будет. всем. Все просто, без, вообще без всяких лишних усилий. Когда-то мы уже снимали, но не так подробно. Вот решил я, надо это детали облечь. Всё, Видео, всего. так сказать, это самое подтверждение, чтобы было. Все, порошки а. никакие не нужны, только в сода. Обычная пищевая, и емкости, и водичка, конечно. А. Все, время, чтобы оно заквасилось хорошо. Эпизодически позмякивать. И все и вот процесс этот самый, и будет чистенько. Так что, на паузу может потом этот самый или что? Да ну в принципе достаточно. Ну, можно будет просто новый еще сделать, если ты что-то хочешь достать. Да. Этот самый. Как... Да ну что, второй, второй раз, а да. ну Второй просто два раза ну, да. в такой воде. Вода будет чуть, чуть мутная первый раз, второй раз чище ну и все. Так, ну что, всем добрать теплая света, пока-пока, не мудрите ничего этого самого лишнего, делайте таким образом, самое здравое будет. Как только попробуйте, сразу это оцените и поймете, насколько это все просто и как это все от нас, как обычно, скрывается. Ну вот еще сейчас вспомнил, что в принципе как. Если, наверное, что те старые машинки вертикального за, за этого самого загрузки, ну, как бочка выглядит. Можно ли ее налить водой, накидать шмоток, и чтобы она в принципе того, чтобы она откисла, отмокла, потому что засыпать соду в машинку в современную, накидать вещи, она их там проколотит. Ну какой-то польза будет, но ну, не будет э, откисания. Вот поэтому современные машинки в нем же не проблема. Нужны только порошки химическим этим способом грязь выгонять. Ну да, и типа бегом, бегом да, быстрей, быстрей. А выдавить принцип, сразу. И А да, типа принцип этого самого отмокания, я даже не знаю, есть ли в современных или в старых машинках с вертикальным этим, чтобы просто накидать, подождать. А потом механически я типа облегшить жизнь, проколотить ее, включив прибор, одежду и отжав. Есть ли такие машинки? Вот, или были ли? Вот, это вот вопрос. А это, конечно, ручной труд, понятно. Но... Вот Все, давайте, пока-пока.